Всем привет! Сегодня рассмотрим такой конвертер, интересный прям вообще караул Это ну как коров ну все равно а для рекламщиков, например, или кто-то кому-то что-то хочет показать красиво там, я не знаю, просто смотрим диск, например, iPhone. Ну, экран посмотрим у меня фотографии здесь валом ну, Такую поставим открываем дальше делаем Фон, фон зеленый просто ну, смотрим что получилось ну такой вот довольно неплохая картинка можно коробочку поставить то же самое сделать Ну, здесь что можно еще сделать. Вот. Экран. Ноутбук. <свечес> ну, в принципе, неплохо. Где сохраняем, например, ставим. Что нам понравилось. Ну, то же самое. Ну, красный фон, постоим. Довольно неплохо получилось, да? Та же коробочку можно поставить. Так, ну это выбираем цвет синий, например. А, так, фронтальный это передний вид. Идет у нас. Давайте что-нибудь поинтереснее поставим. Ну вот такая пойдет. Просто так. Так, левую. Открываем. Потом верхнюю Ставим Правую Заднюю Ну, примерно так вот будет Давление неплохо, да? отдвигаем вот так вот можете близ может дальше дальше делать здесь можете коробку духов поставить свою ну как понравится, пожелание здесь я делаю мавина видео обзор ставим, где будет будем смотреть рабочий стол сохраняем и здесь мы ставим кадров. Ну, здесь убираем, здесь, например, ставим 100. Что-то много, я тысячу написал. Сохраняем. И вот он показывает. Я пока отключусь, потом покажу еще раз. Ну вот. В принципе, заканчивается уже. И то же самое можно делать. Так, ну что, надо просмотреть это все. Смотрим. Правда, здесь может быстро делается. Ну вот так вот. Довольно неплохая программа, скачивайте, не стесняйтесь, до свидания.